Просто нужно знать, где найти нужный пункт меню. Удалить аккаунт можно с любого доступного устройства. Как для компьютера, так и для телефона действует один порядок де активации страницы. Единственный момент — удалить аккаунт можно только в полной версии сайта, а на смартфонах браузере по умолчанию открывается мобильная версия. Далее в видео мы рассмотрим все возможные способы удаления страницы в Одноклассниках с компьютера и телефона. Прежде всего стоит отметить, что для того чтобы удалить свою страницу из Одноклассников необходимо иметь доступ в свой аккаунт, так как потребуется вручную вводить ваш текущий пароль. Удаление профиля со всем содержимым произойдет необратимо и навсегда удаленную страницу и информацию на ней восстановить уже будет невозможно. Итак, начнем. Сперва давайте разберем как удалить страницу в Одноклассниках с компьютера. Существует несколько способов удаления личной страницы с ПК. Первый способ удаления страницы в Одноклассниках можно назвать стандартным, потому как именно его рекомендует администрация соцсети. Для этого авторизируемся в системе и заходим на основную страницу сайта. Листаем страницу в самый низ до этой панели инструментов. Жмем по пункту «Еще» рядом со стрелкой и выбираем из списка «Регламент». Открыв регламент вы увидите длинное лицензионное соглашение. Листаем его в самый низ, где в нижней части находится пункт «Отказаться от услуг». Кликаем по нему. После чего откроется окно, где нужно будет выбрать причину удаления страницы. Вы можете выбрать любую из пяти предложенных. Указав причину вводим пароль и подтверждаем удаление нажав «Удалить». Вот и все, ваша страница удалена. Но как видите, удаленный профиль можно будет восстановить еще в течение 90 дней с момента удаления. Если вы забыли пароль от страницы, не страшно, с помощью следующего способа пароль вам не понадобится. Если пароль забыт, нет доступа к почте и привязанному мобильному телефону, есть два способа удалить страницу. Для первого способа необходимо с помощью любой другой страницы обратиться в службу технической поддержки сайта с требованиями восстановления пароля и логина. Служба технической поддержки обязана в данном случае пойти навстречу, однако процедура может затянуться на недели, а для восстановления доступа могут потребоваться четкие фотографии документа, удостоверяющая личность и другая личная информация, запрошенная сотрудником службы поддержки. Ну и для второго способа попросите своих друзей и знакомых написать жалобы на вашу страницу о рассылке спама или подозрительной активности. В этом случае администрация сайта навсегда заблокирует указанный аккаунт. Если есть возможность восстановить пароль, восстановите его и воспользуйтесь стандартным удалением. А вот для удаления страницы с телефона есть несколько нюансов. В настоящее время разработчики не предоставляют пользователям возможности удаления страницы через мобильное приложение или через мобильную версию сайта. Это обусловлено защитой пользователя от различного рода мошенников, которые могут получить доступ к мобильному телефону. Для того чтобы удалить страницу с мобильного устройства, потребуется перейти на полную версию сайта, открыв ее в браузере мобильного устройства. Нажмите по кнопке меню на сайте мобильной версии в браузере. Пролистайте пункты меню вниз и выберите пункт «Полная версия сайта», а затем нажмите «Перейти». Если при этом вас попросят выбрать приложение, с помощью которого открыть страницу, выберите тот же браузер, в котором вы заходили в Одноклассники. Внешний вид страницы изменится, теперь она будет выглядеть как на компьютере. В браузере Chrome для перехода на полную версию сайта есть соответствующий пункт меню «Версия для ПК». Далее листаем страницу в самый низ и жмем еще. Регламент. Отказаться от услуг. Указываем причину. Вводим пароль и жмем удалить. Теперь осталось только удалить приложение с телефона. У нас на канале есть хорошее видео о том, как удалить ненужные приложения и файлы из телефона. Ссылку вы найдете в описании. Открываем настройки приложения. Удаление. Отмечаем и жмем удалить. Или же можно просто перетащить приложение к верху экрана, где появится значок «Удалить». Если вы вдруг захотите восстановить страницу, у вас есть 90 дней с момента удаления, чтобы это сделать. После этого все данные будут утеряны. Чтобы восстановить страницу, перейдите на сайт Одноклассников и откройте вкладку «Регистрация». Введите привязанный номер телефона в регистрационную форму после чего нужно будет ввести код подтверждений из смс, выбрать профиль и ввести пароль. Если у вас помимо личной страницы есть своя группа ее тоже можно удалить, для этого перейдите в раздел группы, здесь вы видите список сообществ на которые вы подписаны, а также те которыми вы управляете. Откройте группу которую вы хотите удалить. Группы, которыми вы управляете, находятся в разделе «Мои группы». Справа кликните по значку в виде трех точек и выберите «Удалить». Нажав на кнопку «Удалить» вы видите всплывающее окно, где нужно будет подтвердить ваше действие. Нажав еще раз «Удалить» вот и все, группа удалена. Больше она не будет отображаться ни в списке групп ее участников, ни в вашем списке. В завершении хочу сказать, что перед тем, как удалить страницу в Одноклассниках, помните о последствиях. После удаления страницы вы потеряете многие личные данные со своей страницы, такие как фото, аудио, заметки и сообщения. По стечению 90 дней они будут утеряны навсегда. Восстановление их будет невозможно. А на этом все. Надеюсь данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео.